Всем привет, с вами братью и брата и... И... Сегодня... и сегодня, да, нас зовут Иван Матвей, меня Тимофей, и сегодня мы будем э, жрать, точнее, определять, какие корречки вкусные. От самых вкусных дешевых самые, самые дешевые и самые дорогие. Ну, да? Я сейчас покажу вам за да. все. Так, это да. Стоит 12 рублей. Да, э -э это было 20... Ну, блин, давайте расположим всех. Так, давай. еще 12 рублей. Этот это тоже 12 рублей. Это 22. Это 22. это 22. это 22 тоже. Это 28. Да. А этот 29. То есть почти 30. Самый дорогой. Мы... Ну что, давайте мы начнем будем... с этих, с коллекцион. Блин, как. И, кстати, у нас будет баллы 10 из 10 баллов. Баллы? То есть от 1 до 10, как так. и думали. Чего у нас тут лазер. Спасибо, Абрик. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Голову опусти. Ты говори пока. Сище. А ты, ты, ты, ты говоришь с ними с тапичками? Я а, не ну... Кстати, у меня тоже есть канал, называется ZBBB, но на его нет. Так, и вот. кстати, подписывайтесь на мой подпис. Так, и лайк, и первый. попробуй одну давай. штучку. Так, одну. М М Она осенькая. Осенькая, да. Осенька. Осенька. да. Можно поставить да. ей. Я ставлю ей. А, подожди, дайте мне пробную. Слушайте, пробная. Так, я тоже пробная. Каждый под две еще. М -м, я ставлю 7. Я ставлю 4. За пачку я ставлю один. Я ставлю 5. М -м, да, я семь. Так, следующие. Это, да, я скажу сейчас, Керешки, ржаные, со вкусом ветчины и э -э Они за 12 рублей. Также. Да. Перекусить охота. Ну ладно. Ну, нет, вот так, вот. Запах вкусный уже. Да. Так. Mm, они такие мягкие. 10 здесь. сразу 10, -10. Mm, yeah. Я ставлю 7 и за пачку 2. Мне стоит 9. А, а за пачку я ту ставлю а, 5, а за эту Только я ты? ставлю... А, нет, я ставлю 9. Да. Очень удобно, потому что. это теперь кстати, Бакет. С хрустим. Хрустим. бакет. Это бакет. 22 рубля. Да. Мы будем.. Сейчас, так, мы будем... побыстрее. О, они прям. Нифига то Запасы О. уже не подход. Не подводят. Потом у нас будет крафт тест. А потом мы все смешаем. Да. Попробуем. За пачку я ставлю... За, да. Я ставлю 10, а за вкус 3. Нет, нет. Ставь, ну, да. я ставлю 10, шесть. а за вкус 3. 9. Я ставлю 4 и... За вкус и за пачку 3. Нет, у меня 7. Это будем говорить. Теперь приветствую самое вкусное. Крутин. Твистер. Бекон за 22 рубля. Да. Бекон вообще. Да это барбекю. А, ну да. Ну пахнет, почему-то сказали, почему-то бекон. Ну барбекю что Вкус не подводит, 8 не подводит. М -м -м. Как это? Я маленький. Ж, я? Так, попробую еще один. Я ставлю 8 и за пачку 2. Просто это очень вкусно. Советую вам, брать Очень нравится. <звучит> а, мы попакиваем это. Иформация. Да, 6 баллов. -м -м. А за пачку. А за четыре. Следующий у нас за двадцать восемь хрустим к пенам. Ты что, пиво пьешь? Баварские колбаски. Давайте попробуем. Запах как? Запах уже Да Это как будто... Это как будто кто-то мылом в душе мылся Давай Ладно Не, вкусно не поводит, но запах Так себе Вкус отличный, а вот Запах, запах. Фигня Я ставлю 5 и за пашку 2 Четыре. У меня 7 4. 1 Да И берем самую дорогую Сережки шашлык с кетчукой так, за 30 рублей. Стойте-ка. Вы сделаем так: сначала мы не будем скетчпак, да. а потом скетчпак. То есть ну, два нет. без скетчпака и два скетчпака. Так, все-таки скетчпаки задавали в Макдональдсе, Или в КФС. Да? Ну что, давай. Так подожди, так подожди -ка. Божество, божество. Куда он подвоется? Здесь? 10. Я ставлю дорогие, самые вкусные, я ставлю девять из десяти. Не знаю почему, но здесь открываем кетчуп. Подожди. Я просто сейчас открою. А за пачку я ставлю тоже 10 из десяти. Так. так, я открыл а ты за пачку что ставишь? Тоже девять. Так, давайте берем вот кетчуп. Да. Он, он у него даже, смотрите, ничего такого нет, да? Никаких. Да. Это самая лучшая пачка. Mm -hmm. Очень вкусно Ставлю 10 плюсов э, Я ломаю ситуацию и ставлю 10 плюсов И запачкаю 10 плюсов Я же плюс и... попробую э, э, Вкус 10 плюсов Это очень вкусно Да. И а теперь самое главное Мы смешаем все напитки Но с последним мы потом, дв... но с последним мы еще и соус макнем, но... но сначала без соуса, а потом с Завтра будет новая так. серия. Да, да, Надеюсь. На так, с чипсами. Так. 405 рублей, еще и Так, давайте. Так, 405. так. 405. я раз, два, три, четыре. Твистер Пять Шесть Это последнее Так, а -а -а. попробуем Так, я уберу это все Я тоже попробую а -а -а. Ну да очень вкусно, вы не представляете, как это вкусно Давайте mm -hmm. mm -hmm. я попробуем со всеми сухариками, чтобы их макнуть в кетчуп Ага Так, почнем Понятно а -а -а. Так, почнем да, сейчас. Это а за... босса. давайте включу. Это керешки, эм, с холодцом. А -а -а. Да? Бакаем а -а -а. Нормально. У нас ставлю 4. это 4. Не могу больше кстати. Девять. А западку. А, а, а вот здесь, А вот вместе я, кстати, ставлю. Тоже 10 из 10 плюс. Это было вот эта Пашка, покажу Так, следующий переезд со вкусом леченого сыра Я покажу вам вообще Два... тут вкусно будет Вот это М -м -м -м, Так, подержи Так, давай, раз М -м -м. Два, три Он за 9 из 10 Я осталось 9 из 10 как делить можно? Ну ладно, это уже я Следующий твистер Твистер с беконом. А, нет, подожди У нас же у нас багет был А, да, сейчас, сейчас багет, багет. багет А, нет, точно, твистер так. Так, так, ты свое лицо А то сейчас подумают, что ты скрываешь лицо Найменно. Так, давай Выглядит лицо <связь> Ставлю дверь Десять и десяти она очень вкусная. Так, это клистер. Угу. Очень напомню вкус барбекю. Угу. Так, и оставили самый вкусный. А, не, багет не вкусный. Так, так, давайте с багетом. Это ну, багет. То, с... кучка, это сырная ассорти. Кстати, барбекет. 10 с плюсом. 5 из 10, не могу больше посадить. За пачку 11, соси. Так, а теперь с пивом. С так, нет, подожди, пиво... это... я, короче, никогда не буду... Это бавашки... К... Нет, это это, это бавашки колбаски хрустим. Да. да. Ну что, я готов... Ок. Я готов. Готово. Сейчас возьму. Говно, просто говно. Это 4 даже 3 из 10, не могу больше поставить, это давно 1 из 10 так, а вот теперь мы смешаем все снова, но теперь с соусом раз а я пока сложу я оставляю тебя на 1 поставьте, пожалуйста, побольше лайков на этом видео, пожалуйста мы... не, у меня и так есть не, мы начинаем только на этом, да, видео? да, Хотя... Да, мы тут начнем. Над так, надо все макнуть. Так, так я... это, так я не помню, но ну ладно. А это с... холщон. Так, пома. Положи пашки сюда. Хоба. Ой, пошли. Хоба и хоба. Так, сначала. Нами... Я сразу все попробую. Раз, два, три. И... А, Мак, да? Это, если это багет, сыр, мясо. Сейчас Пиши. Сейчас принесу тарелку для, краса... для карастерса. Оооо. Вкусно-то. Вкусно-то. А, я принес тарелку для крафта. Ну как? Вкусно-то. Так, берем на крафтес. Берем самого... Так, крафтес. Это будет моя рука. Так, не надо. Это кирешки с чем сухарики с с вкусом холодца. Не понимаете, 10... Если есть 10 плюс 10 10 12 рублей холодцом. Типа гидролический плеск. А, подождите, я знаю, что у нас. Так. Так вот гидролический. <связь> что это будет гидролический плеск? Вот это, смотрите. Железка. На самом деле, ты еще не попробовал. А я попробовал. Э -э, с кетчупом все. М -м, а в А полу про... получается, мне кажется, что броня 4. Да, это <связь> сити с плюсом. Это был холодец. Mm -hmm. Так. Следующий. Какой у нас там дальше? Да. Мне будет дать дешевле. У нас ветчина была. Так. Ветчина с, э, с сыром. Да. Ветчина с сыром тоже за 12 да. рублей. Да. 12 рублей. Давай. Ой, давай. Так. красный тест Сейчас. Посмотрите. у у у у у у у у у у у у у у Крафтая. Брат да, Катя, я не оставил вот так. Десять да. с плюсом, из, ну, точнее десять простой. Он выдержал, кстати. Да. Молодец. Следующий у нас был а, багет. Багет. Да. А, нет, точно. А не вот все. мой брат. Братик. Все, подскажи привет. Это... Так, вы что, готовы? Это хрустил. Вы готовы? Твистер. Твистер. Да, твистер. да, капитан. Да, это Твисер. А не два. Живучий. Но он не выдержал полностью. Как... Да, так. но вот это самая живучая часть. Так что, мне кажется, что 7 из 10. Из И столько будет появляться, в... может быть, в видео, да? Да. И, кстати, вот багет. Следующий. Так, дай мне тоже его Так. Да. Так, багет стал. Так, это багет с сыром осторожным. Живучий пацан. Нет, дай мне. Тебя. Это настоящий мужик. Вс ⁇ Нет, хотя он не выдержит такой силы что там у нас? С <плес> пивом. Да, дальше что у нас с пивом было. Нет, дальше у нас, скажу, что... Да, кстати, это с пивом. Нет, нет, нет, да, это с пивом. Так, значит, с пивом. С пивом. это. Так, ну давайте, у нас, это была одна из и самое вкусное на этом выпуске Подвинь-ка Самое вкусное угу. на этом выпуске Это Ну, вы знаете, уже Терешки с шаш... шашлыком и соусом хай Ну, мы пока не будем его брать Не будем Так, давай, краской Давай Я вот так прям Подожди, нет, надо вот так Раз, два, два, три. Все. Ну, мне кажется, 6 из 10 из кусок. Бам! Ну, все пока. С вами был канал Батюни Багатаны. Моча и Тимофей. Стружи. Всем все пока.